Жилой городок сосновой Борнабытхе. Шикарная квартира с ремонтом. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске покажу вам жилой городок-сосновый бор, шикарную квартиру с ремонтом, видом на море и лес. Рядом санаторий Ворошиловский, до моря минут 10 пешком. Кстати, по секрету вам скажу, что можно договориться и спуститься на море на фуникулере, если с охранником договориться. Бытха сами понимаете мой любимый район вся инфраструктура в непосредственной близости то есть, дом находится прямо в лесу. Обязательно посмотрите это видео до конца, потому что цена вас порадует. Чтобы вы понимали, жилой городок с Сосновый Бор у нас относится, конечно же, к разряду элитной недвижимости. Кстати, прошу не путать с резиденцией Сосновый Бор, которая находится прямо поблизости. Давайте немножко при домовой территории, а потом пойдем смотреть саму квартиру. Вот смотрите, на резиденцию Сосновый Бор вы можете заехать с улицы Ворошиловская. Вот тут за забором, соответственно, санаторий Ворошиловский. Кстати, там есть бассейн. И здесь пункт охраны. Кстати, вот по этому лесочку можно прогуляться. И вот эта дорожка приведет вас, ну, соответственно, на бытху. Там выше есть еще большая лесополоса, где можно погулять. Я там с долькой бегаю со своей собакой. И там даже есть турники. И еще эта дорога вас приведет в микрорайон Приморья. И эта же дорога выведет вас ко всей инфраструктуре. Я имею в виду школы, сады, поликлиника, там всевозможные магазины, магнит, так далее, так далее. Чтобы понимали, вся инфраструктура здесь, она в непосредственной близости, там, ну, метров 300, то есть до э, центрового пятачка, который находится на быте, это место называется Аэлита. Жилой городок Сосновый Бор. Въезд только по пропуску. Ну, соответственно, у вас будет пульт от шлагбаума. Можно приобрести парковку за отдельные деньги, значит, из чего состоит городок Сосновый Бор, то есть это многоквартирный жилой дом, таунхаусы, не помню сколько штук, и еще вот такой многоквартирный дом. На горизонте виднеется жилой комплекс-резиденция Сосновый Бор, она не имеет никакого отношения к жилому городку Сосновый Бор. А согласитесь? Классная территория. Вечером здесь должно быть все подсветочки, много зелени, елочка. Вот так выглядит сам дом, мини-пруд здесь имеется, уточки сидят. На самом деле рыбы здесь плавают. Камера передает, надеюсь, но согласитесь, это многого стоит. Смотрите, какая шикарная входная группа. Само собой, видеонаблюдение, датчик света, лифт, койл. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 130 квадратных метров. Смотрите, какая просторная прихожая. С чего начнем? санузла. Это первый санузел. Санузел с окном. Ванна с джакузи. Я шторку поднял, она опускается. Вот видите. Не могу сказать, в каком году делался ремонт. Двери натуральные. Это гостевой санузел. Но в то время, когда делался ремонт, это был... Это Великанская штукатурка. Прям дорогой ремонт. Кухня, совмещенная с гостиной. Смотрите, какая светлая, просторная. Прям мечта иметь такую кухню, гостиную, кондиционер, тут посудомоечная машина, в общем, газ, двухуровневые потолки, первый балкон, Ротанговая мебель, очень хорошо видно море, не знаю, камера передает или нет, покажу вид на море с другого балкона хорошие соседи там вид тоже в зелень в лесу живете просто в лесу первая спальня Она с кабинетом выход на этот же балкон тоже двухуровневые потолки в каждой комнате кондиционер шкаф здесь датчик света в коридоре вторая спальня смотрите тоже какая светлая тоже модные потолки были в то время вид в лес на море выход на балкон давайте покажу с другой спальни и третья спальня Пишите пожалуйста в комментариях ваше впечатление, не знаю как вам, мне квартира очень понравилась, 130 метров, просто в лесу, вот тут хорошо видно море, давайте вот так еще территорию покажу, это таунхаусы, и цена, цена, цена прям достойная. И покажу сейчас вам еще один заезд и выезд. Это уже санатория Орджоникидзе, а это резиденция Сосновый Бор. Смотрите, какой красивый получился. Вот эта дорога вывела нас прямо к санаторию Орджоникидзе. То есть туда уже пошел район Приморье, а вниз это спуск на Курортный проспект. Вы согласитесь, классно жить в лесу, как бы, да, и практически в центре Сочи. Друзья, буквально 200 метров по улице и вы оказываетесь в городке сосновой Бор. Здесь вот автобусная остановка, туда вверх пошла дорога, это на центровой пятачок Аэлита, метров, наверное, 200. И тут дополнительный выезд на Курортный проспект, тоже метров 200. Друзья, не знаю, как вам, а для меня Сосновый Бор – это как райский уголок. Его можно отнести к разряду загородной недвижимости, и в то же время здесь пешком, и в самом центре микрорайона Бытха. Это место называется Аэлита, собственно, тут вся инфраструктура. В верхнем углу выскочит ссылка, почему я выбрал район Бытха, там я более подробно рассказываю. Теперь цена. Цена ниже, чем в соседних новостройках, например, в жилом комплексе резиденции Сосновый Бор. Квартиры без ремонта стоят дороже, чем наши. То же самое, если взять, например, северный склон Бытхи. Понимаете, локация совсем другая, Сочи парк тоже средний ценник, и кислород около 400 тысяч за квадрат. У нас получается вместе с парковочным местом по 420 тысяч за квадратный метр, получается 55 миллионов. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. За мои старания лайк, подпишитесь на канал, что-нибудь прокомментируйте. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.